И знаешь, все-таки вот эта информация, что мы сейчас смотрим про будущее, она может остаться полезной нам в записи угу. и людям в записи. Итак, давай мы смотрим Европу, что у нас происходит в Европе в ближайшие полгода? Ну вот сразу, как только ты меня на Европу, у меня сразу, вот мгновенно пошла вода. И я прям вижу, знаешь, такие, как слизь такая прямо в течет Европа очень много течет процентов вот до 40 процентов Европы то есть это именно смывает, связано с дождями смывает с, да с природными явлениями природными как катаклизмы природные угу. прямо она течет вот как прямо слизнями такими угу. прям как в океан даже ее смывает частично а, хорошо это идет в какой промежуток времени? Это сейчас где-то начинается? Я даже тоже? не так и хочу сказать, что это вот, вот прямо оно вот, ну, уже скорость, да, скоро прям начнется. Ага. Если уже не начинается, я не знаю вообще, что там у них. Угу. Но, но вот такое чувство, я не могу сказать, там через месяц. Мне так и хочется сказать, что вот у них как начинает. Знаешь, как что я вижу? Как будто вот, э, как это есть, оползни, да? Угу. Как будто вот трещинки пошли, такое малое движение пошло. Вот у меня вот такое есть чувство. Угу. И потом так. Это связано с потребностью очистить сознание европейцев? С чем? это, знаешь, как отвести, да, увести внимание, то есть поменять направление внимания, потому что ну, вернуть внимание к себе, потому к себе. что увлечены Россией, и Украиной, да? Да, как, знаешь, как. Ушли от себя, а вернуть, вернуть в, в себя в себя, да. А что при этом прочувствуй станет с евро? Mm -hmm. Евро. Ты знаешь, вот на фоне того, что я сейчас чувствую, то, что ты спросила, оно настолько незначительно, то есть там конкретное будет заварушка mm -hmm. другого плана. Все внимание уходит в катаклизмы а евро уходит на задний план. То есть даже уже российский газ не имеет значения. Mm -hmm. Евро. Оно как-то даже в сравнении с этим... Ну что с ним? В принципе, оно... Я вот, понимаешь, я бы даже сказала, что как на паузу поставлено. Вот оно так. То mm -hmm. есть оно не играет... То есть но ну, как вот сейчас как евро к доллару, да? Ну да. да. То есть конкретно я буду там эти. Хорошо. Вот э, сейчас Европа пошла. Смотри, что с Америкой. Америка в дыму. В угу. дыму. В таком, как в Куреве. Угу. Прям такой прослой. Знаешь, такой слой лежит тумана прям по Америке. Лежит такого серого. Вводи а в туман, что это за туман? как сон, они как во сне. Угу. Как, знаешь, одурманенность адурма, такая. Угу. Как будто они даже в слой этого сна живут. Аж Но что? смотри, еще какая штука. Я четко чувствую, войдя сюда. У них начинает... Как, как эпидемия. Знаешь, по ногам как будто их косит по ногам, как, так и хочется сказать, как вирус какой-то, или как, как эпидемия. Угу. Эпи, как некая эпидемия, которая ложится как-то на ноги, она как-то ноги по ногам идет, прям косит по ногам. Полиэмилит? да. Поли, полиомиелит, да? Угу. Эпидем, эпидемия... А есть такое, да? Можно Есть сказать, заболевание эпидемия? полиомиелит. От прививают детей. Вот, вот такое чувство, что будет вспышка этого. И даже такое... Мне очень хочется сказать, что она уже есть. Она угу. уже есть, но на нее пока не обращается внимания. То есть нет... А будет прям, прям... Прям много... Ну, это страшное заболевание. Я не знаю, надо даже поинтересоваться, угу. что это так. И как давно оно вообще было? Ну, оно вирусную природу носит. Вирусную? Да. О, вирус! Я вообще не в курсе. Вообще не в курсе. А такое чувство, я бы никогда даже не подумала, что есть некий вирус, который как по ногам бьет. Хорошо, зачем это дано американцам? Зачем это приходит на этот континент? Что подсознание хочет этим показать глобально, в этом масштабе? Угу. Или вопрос, ответной вопрос, за что Бог нас так покарал? Знаешь, за, ну, за что? Просто вот ты задаешь вопрос, а у меня сразу мозг начинает очень сильно плавиться, очень сильно... Ну, сказать, атрофироваться, плавиться. Я как будто становлюсь в таком... Ну, вот очень правильно сказала, как жидкий мозг становится. То есть, это когда ты задала вопрос, за что, да, или как У -у -у. ты там спросила. То есть это деградация это... определенного уровня да. да, да, да, да, да, да. Это с этим. Знаешь, как если бы на что, или сказать за что, или на что им обратить внимание именно на мозг, я бы сказала. То есть у них мозг, я может быть обижу, но перестал выполнять свою функцию. А, индивидуальность. Угу. Прикинь. Парадокс? Парадокс. Поэтому многие но не нужны. В одну кучу. Говно, оно ж не, не ходит, оно ж лежит. Точно. Такое чувство, именно вот такое чувство. Нифига себе. Вот это закрутило сюжет подсознания. И ты знаешь, это очень сильно изменит. Сейчас попробую прочувствовать дальше, потому что есть еще дальше удивительное чувство, как будто изменит, ну, может, часть населения сказать, или вид населения, я даже не знаю, как объяснить. Угу. А, как... Не, не буду дальше говорить, потому что а, я, я конкретно понимаю, что я могу сейчас говорить бред, потому что... Много, Нет, ты мне этот бред расскажешь, просто много, камера будет выключена, да. да? Потому что много чего я понимаю, но это да, не хочу говорить. Угу. Но прям меняет. Угу. И у меня еще есть. Так, хорошо, это сейчас не забудем. Угу. Один вопрос сейчас, что происходит с Белоруссией, что происходит в Беларуси. сейчас с Белоруссией. Да, в Белоруссии что будет происходить? Как здесь движение сейчас. будет? Сейчас. Так, подожди. Сейчас звук просто пошел. Я мгновенно... У меня как этот... Так, есть, еще раз повтори. Что в Беларуси будет происходить? Что с Беларуси будет происходить? Вот с Европой там катаклизмы пошли. Коснется ли это нас? Или mm -hmm. там заболевания коснется ли это нас? Или заболевания нас... какие-то будут. Вот прям ты сказала, а у меня прям да. И такое чувство, что с августа, с августа есть какое-то... Блин, опять то, что не совсем правильно говорить. Uh -huh. а, то есть конкретно хорошо, можем ли мы это изменить? Давай солнышко сюда. Коль мы а -а -а. здесь находимся, солнышко сюда с благодарностью завершаем. Прям эту... знаешь, как я, как сейчас я все-таки скажу немножко, немножко такое прям чувство, как вот идем-идем к августу, а потом так раз, как пластмассовая такая стена возникает, как бы так, угу. и так, и на август ложится именно искусственность, то есть пластмассовая. Ковид опять какой-то. Может это и ковид, но не такой То есть здесь какой-то идет Пластмассовый, искусственный и, и Как пластиковый Блин, Я не знаю, как описать Оно знаешь, на что влияет? На э, Обоняние угу. Печет угу. Сильно И отравление конкретное отравление то есть как химическое такое искусственное пластиковое отравление, отравление то есть я чувствую послизистой идет такой пластиковый привкус mm -hmm. очень сильно влияет на mm. да? Сейчас. Угу, на что влияет? Сейчас я выпилась. Угу. Пластиковый привкус, который, вот, знаешь, он мне он меня прям аж в желудок идет. Вот я прямо его чувствую, угу. прям до желудка и есть его он в кровь возникает. Смотри. Это, это о новом каком-то виде ковида идет речь сейчас сжимай его в ядро мы будем знать, он в Европе будет даже а... запах Да, сжимай его в ядро нас сейчас Беларусь интересует сжимай его в ядро угу. и задай вопрос, где диск Можешь не проговаривать это вслух. И мы просто стандартно закрываем с благодарностью эту тему. Угу. И а, вот когда появился значок, в сути, да, да, да, да. закладываем информацию туда о том, что в Беларуси этого заболевания нет. Наша медицина сразу вовремя научилась с этим справляться. На сердце, ага. Пошло расслабление. Ага. На И у нас люди здоровые, солнце, погодные условия работают так, что этого нет. Закрываем тему с благодарностью полностью. Инфодайвинг. Сворачиваем. Угу. И расслабление. Угу. И теперь прочувствую, что получаем на выходе. но у меня пошел просто обратный процесс, как вытеснение этого угу. всего, и у меня просто вот сейчас мои глаза, они как смотрят… И в наблюдении это все наблюдает. Да, и ага. а, смотрят, и им хочется зацепиться за новую картинку. Давай. Новую картинку. Ну, вот цепляйся, новая картинка какая. Центр инфодайвинга открывается в Беларуси. Книги по инфодайнингу. Кто? Угу. Цепляй. Что еще? Ну, я знаю, а, что. В счастье, угу. развитие, а, изменения экономические, изменения налогового законодательства угу. а в сторону, например, отмены НДС, введение благодарностей, то, что мы хотим. Угу. Ну, что-нибудь еще накидай такое, что что служит развитию, что служит. Я так и делаю. Ага. Угу. Угу. Все. Угу. Так, теперь э, не забудь напомни увидеть картинку, то что ты мне не рассказала а, на сейчас, видео. Подожди, Вернись, я иначе выдержать не забудешь. Буду и... сейчас. Да. Уже. Сейчас я туда. Вернись в нее и потом возвращайся, мне mm -hmm. расскажешь, когда я выключу видео. Mm -hmm.